Привет! Снова я, отгадайка! Как настроение? Готов отгадывать загадки? Есть у меня для тебя одна новая загадка. Интересная такая, сложненькая. Чтобы ее отгадать нужно будет подумать хорошенько. Ну думаю ты справишься. Соберешь всю свою логику и сообразительность. И отгадаешь ее. Кстати, ты посмотрел мои предыдущие видео? Обязательно посмотри. Думаю тебе понравится. Итак загадка. Слушай внимательно. В морях и реках обитает. Но часто по небу летает. А как наскучит ей летать. На землю падает опять. Что это может быть такое? Порассуждай, подумай. Не торопись, время у тебя есть. Аж целых 20 секунд. Думаю тебе хватит, чтобы назвать отгадку. Время пошло. Следи за временем в левом верхнем углу. Все, время вышло. Есть у тебя ответ? Ну конечно же, это вода. Вода всем необходима. И людям, и животным, и растениям. Всем нужна вода. Вот такая вот загадочка сегодня была. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить следующее видео. Пока-пока.